Приветствую всех из Финляндии! Сегодня речь пойдет о моем доме, а в частности о фасаде. И я хочу затронуть тему покраски. Именно, как долго держится лакокрасочное покрытие на фасадах. И как часто нужно будет его перекрашивать. И образец является этот дом, который построен в 1963 году прошлого века. Вот, смотрите. Первое, что есть, вы видите на картинке, это северная часть фасада. Фронтон, который, ну, соответственно, здесь дом. Кто давно меня смотрит, все знают, и есть папочка отдельная. Именно там написано «Мой дом», наверное, или как-то так. Что-то, в общем, можете посмотреть. Все то, что я делаю здесь, я прикладываю в ту папочку. Так вот, этот дом всего 100 миллиметров, каркасник. Это очень мало. Очень. Чрезвычайно мало Кто бы что ни говорил, это мало Но суть не в этом Смотрите, здесь отсутствует вент, зазор Это тоже офигительная тема И что мы получаем? Тепло, которое проходит Влага То есть где образуется плесень И не плесень, а грибки, мох растет и так далее да? Это как раз таки северная сторона, теневая То есть нужна тень и влага Сырость. Вот. Это важно для мха. И поэтому весь фасад, он именно так и выглядит северный. Очень хорошо, четко видно, где проходят стойки. Потому что стойки все-таки они, ну скажем так, не пропускают через себя влагу, поэтому там образование мха отсутствует. И вот смотрите, конфигурация дома. Да? Обратите внимание, что выполнен северный фасад, мы имеем. Фронтон. Туда выходит только одно маленькое окошко с гардероба. Все. Остальное окон ничего нет больше на северном фасаде. Но, соответственно, сразу забегаю вперед и скажу, что мне очень сильно не нравится ну, вот в финском домостроении это куцы блин, вот эти мелкие на фронтонах свесы кровли. Это фигня полнейшая. Я с этим абсолютно не согласен. Когда я работал на клееном Брусе, там всегда идет равнозначное, равнозначные свесы, то есть какие выходят вниз на скате кровли, там 800 или 900 миллиметров, точно такие же симметричные выходят и на фронтом. Во фронтом всегда тоже. Это, это очень важно, я считаю, свесы кровли, они защищают от, от солнца, от дождя, от осадков, ну от, от всего, в общем, от непогоды. Это важные вещи. И вот по, можете посмотреть восточный фасад, он уже идет скат кровли в эту сторону солнца греет, но оно еще не такое жаркое, скажем и переходит уже потом в такое косое направление небольшое, не может сильно повредить, и поэтому краска достаточно хорошо сохранилась сразу могу сказать, что я вот инспектировал тут, ходил ковырял везде краску, чтобы найти следы, как бы еще каких-то перекрасок и вот только где был Номер дома приклеен, прикручен, там его не снимали и перекрасили. То есть я могу сделать вывод, что дом с 63 -го года, ребята, с 63 -го года перекрашивали один раз. Один раз. То есть посчитайте, сколько это лет, и он всего лишь перекрашен один раз. То есть мы в Швеции работали, там на покраске много жена красила домов, там реально видно прям слои и так далее, там, ну, отлетает. А здесь нет, здесь нет такого. Я поначалу вообще ходил, смотрел, мне почему-то показалось, что не крашеный ни разу. Нет, потом все-таки я нашел, что да, он крашен. Один раз он крашен. И цвет причем поменяли. Поэтому только я определил. А вот слои, как обычно, там видно, что один слой, второй слой, третий слой, там разные краски могут быть. И такого нет, не присутствует. И вот как раз таки Восточный фасад, он в хорошем состоянии, считаю. По низу есть, где немножко побило. Но, опять же, брать условия, что здесь нет вентзазора, это вообще, грубо говоря, в сегодняшнем мире это грубое нарушение, можно так сказать. То здесь, ну, по большому счету, он не так уж и плохо, скажем, выглядит. Поэтому, хорошее по... По восточному фасаду особых таких проблем не присутствует И вот сейчас мы переходим на южный фасад И вот посмотрите, я вставлю видео Это зимняя съемка, когда еще дом только купили Там был посажен, не знаю, там, виноград, дикий виноград Что это? Ну, какое-то, в общем, лоза ползущая, вьющая, там которая захватывает все в подряд И так далее Ни в коем случае не сажайте вот такие растения к дому дом должен дышать он не должен насыщаться влагой от этой листвы и, и так далее и вы можете посмотреть, вот южная сторона по которой он полз да, само по себе южная сторона страдает всегда абсолютно на всех фасадах, ну деревянные брать и лакокрасочное покрытие будет всегда страдать на южном фасаде потому что солнце, ну, оно больше всех влияет негативно на лакокрасочное покрытие все фасады, которые я ремонтировал делал, где на ремонтах присутствовал всегда сразу можно было определить, южный хуже всех все и соответственно опять фронтон, южная часть, опять эти куцы выносы по свесам, мне не нравятся которые, вот. и они как бы не дают ничего хорошего, на самом деле вот южную сторону лучше делать, ну, разделять какие-то, либо навесики делать. Ну, сейчас в современной архитектуре, ну, больше так и делают все же. Южные стороны немного разделяют фронтон, либо как-то вот что-то, крышу еще добавляют. Ну, в общем, отделяют, чтобы притянить. В общем, много хитростей делают. И это правильно. Южная сторона это проблемная сторона на самом деле. Вот. И вот, смотрите, мы переходим плавненько на западную сторону. Западная сторона выглядит очень даже хорошо. Я вот, что восточная, что западная. Это ну, практически такие, скажем, равноценные. Они не сильно пострадали, не сильно какие-то там проблемы с ними возникают. Потому что все-таки это уже дом идет что на восточную, что на западную сторону. На свесы кровли. Ну и свесы, соответственно, нормальные. Плюс дом одноэтажный, и солнце не может, ну, как бы, там, максимально выжаривать. Что не скажешь о южной стороне. Поэтому э, зачастую люди делают, выносят окна вот большие делают в южную сторону. Вот, блин, жарковато будет потом. Потому что мы на западную сторону у нас выходит большое окно. Но опять же, вот все равно. Лето, солнце высоко, э, шторы закрыты, как правило. Потому что слишком много солнца, ни телевизора не видно, ни, блин, ну просто жар еще дополнительно солнце сюда залетает. И так дом, блин, 100 миллиметров. Поэтому <laughs> очень тяжко. То все равно, вот как бы, нужно грамотно архитекторам давайте, давайте задание. Грамотный архитектор сделает все по-грамотному. Я так скажу. Я считаю, что нужно обращаться к специалистам обязательно, своего дела сделать вывод-то можно какой по отношению к моему дому и лако-красочному покрытию если все-таки дом вот, скажем хорошо сделан, хорошо покрашен правильная вагоночка, прибита на правильные гвоздики да, то по сути что не скажешь, вот об этом доме здесь гвозди черные здесь гвозди черные используются никакие там, не горячего цинка вот. Забиты, ну все по как бы наитию через доску никаких там потаев ничего не делается. Покрашено нормально. Древесина в те годы уже была она ну, как как с поднятым ворсом что ли. Ну в общем грубо говоря на грубой пиле распилили и ничем не строгали, не обрабатывали. За счет этого лакокрасочное покрытие легло немного толще слой и он более качественно держится. На неистроганном, скажем, напиленном материале. Вот и все. И поэтому можно сказать, что лет 20-30 к покраске дома можно вообще даже и не подходить. А если был бы винт фасад, если еще там, ну, как бы доска была потолще, современная краска, блин, да там вообще как бы капец. То есть я считаю, что хороший фасад на вот север, восток и запад. Стороны, они будут очень-очень долго служить. Южная сторона, конечно, потребует, наверное, ну, лет на 5 точно будет раньше требовать ремонта. Вот. Если как бы не притенять. но ну, есть же опять разные там вариации. Если у вас хороший архитектор, которому можно поставить задачу, либо он уже сам знает, то он может там, в общем, что-то придумать вам на южной стороне. Чтобы вам. Не было потом печально и грустно. А на этом я хочу закончить данное видео. Пожелать всем удачи и до новых встреч!